Ежегодно в конце января в «Зато Александровск» проводится праздник «Здравствуй солнце», а также конкурс снежных фигур «Фантазия полярной ночи». Вот уже четвертый год я снимаю видео, в которых делаю упор на сам процесс изготовления скульптур, чтобы показать, насколько это сложное и трудоемкое занятие. В этот раз я хочу внести разнообразие в формат видеоролика и предлагаю вам, зрителям, самим поучаствовать в оценке работ участников конкурса. Дождитесь окончания видеоролика, где я представлю финальный вариант всех семи работ – в правом верхнем углу экрана вы увидите подсказку с предложением принять участие в опросе, где вы сможете отдать свой голос за вашу любимую фигуру. Обращаю ваше внимание, что для участия в вопросе вам надо будет войти в свой аккаунт Google, но если вы не зарегистрированы или по какой-то иной причине не можете принять участие в голосовании, вы можете оставить комментарий ВКонтакте под этим видеороликом на моей странице, в группе «Зато в курсе» или «Александровское времечко», и таким образом мы определим участника, который получил приз зрительских симпатий. А теперь давайте перейдем к конкурсу. С прекрасным настроением, задором пришли, все дружно пришли. Я думаю, что у нас будет самое почетное место. Стараемся, у нас композиция будет, знаете, как называется? Нет жаркие объятия. У нас оказался в нашей компании молодой человек, который творчески подкован, уже есть четверостишия. К нашему названию, так что думаю, все будет хорошо. Всем хорошего настроения. Но мы же живем на севере. А на севере ждут солнышко. Коренные жители севера это представители малых народностей. Мы решили вот таким образом поступить. А Итак, с вами как вообще проведения снежных вы Замечательно. Мы каждый год участвуем. Это была история, как мне сказали, там, где украли солнце, а кто-то его как-то забрал. В общем. Сам, который держит солнце, он спаситель, он э, принес нам солнце обратно. Я и моя команда из гимназии, мы сегодня делаем э, сказочного героя Эльзу и Олафа, так любимыми детьми. И ну, где быть на празднике севера Эльзи и Олафу, как не на празднике встречи солнца? Хаил Миязаки считал Тотера духом леса. И он считал, что если с ним подружиться, Тотер откроет тайны место. Мы решили, что наш полярный тотр, если с ним подружиться, откроет сами нашей земли. И зима будет теплой и мягкой. Ну, в принципе, это тоже нормально. Лепить пить там что-то тоже для детишек, тоже хорошо. А как вы мы как назвали? Ну мы еще не придумали название, думаю, сейчас придумаем.